Сегодня у нас необычное видео, я буду раскрывать посылку, которую мне любезно предоставила группа «Фонари для геймеров». А, так уж вышло, что играть мы любим в темное время суток, вечер, ночь. Вот Окружающий яркий свет нам не любит, он не мешает, он для от игры, от просмотра фильмов. А, но в то же время свет от мониторов не хватает. Ха, нажми магазинчик, то и дело пытается в темноте поймать зловещу а, Пальцы предательские не хотят нажимать, нужно кнопку. Выход есть! А, пришла пора поставить офигенный светильник. Вот, хочу сразу отметить, что привычные ночники уже давно никого не удивят, но имеют такую красоту. получить плюс 100 к лаповости, плюс 200 к нагибу и плюс 500 респектуки от друзей геймеров. А, действительно, много игр есть в запасе у рукастых мастеров, они могут воплотить ваши мечты, в реальности сделать любимую игру еще ближе. У них есть очень много логотипов, если какого-то логотипа не хватает, вы можете а, написать и будет по вашему эскизу сделано. Вот. А группа в описании вы можете написать человеку для заказа таких вот светильников. Сейчас мы их посмотрим. Давайте откроем посылочку, глянем, что за прекрасное чудо пришло к нам. Так. Боже положим это это уже не надо. Хочу сразу сказать, что а, спасибо за вот эти вот пупырчики. Это это это просто, знаете, когда у вас как не пойдут катки, когда у вас просто будет все бомбить. приходите и делайте так. Okay. Вот, давайте распаковывать, посмотрим, что у нас здесь такое красивое. Вот. Ой -ой, ой, ой, ой, ой, ой! Аккуратненько. Хочу сказать, что пришло все целое. Спасибо Почта России за то, что не прокачала мой светильник, потому что ну, за это благодарить было бы некому, Вот, обалдеть, вы посмотрите, какая красота! Вы просто посмотрите, какая замечательная прелесть! Это просто чудеса! Если вы такой же геймер, как и я, любите танки, это будет просто вашей путеводной звездой на пути к победам. Вот, я хочу сказать, что, во-первых, самый интерес в том, что это все выполнено из дерева. Вот оно, оно, оно, оно легкое, впишется в абсолютно любой интерьер. Хочу сказать, у тех, у кого очень мягкие стены, вы не вешаете что-то очень тяжелое, потому что боитесь, что саморезы выломятся, все это выпадет, можете без проблем заказывать такой светильник и вешать, он правда легкий, он грамм ну, 400 может быть весит, не больше, вот, поэтому... Супер. Сейчас посмотрим, как он светится, как он горит. Это, это антистресс. Просто иногда хочется обмотаться им полностью. Ну что, давайте подключим. Да-да-да-да. Хоть бы, хоть, бы, хоть бы мои сейчас пробки не взорвались. Вот, смотрим. О, горит! Вот, вот так. Чтобы чтобы сейчас такое сделать, я сделала вот так. Возможно, вы увидите. Вот. Оно все светится, оно все мелькает, оно все переливается. Просто, просто обалденно. Оно смотрится, правда, супер. А, ну, что хочу сказать, ребят. Я повешу, это будет просто, просто счастье. Вот. Теперь у вас будет гореть не только задница от карток, но и прекрасный светильничек, который будет напоминать о том, что гореть в этом доме должен кто-то один, и это больше не ты. Вот, ребята прекрасный-прекрасный подарок, вот, данный светильник будет у меня гореть, и тогда, когда я буду играть в танки, даже тогда, когда я не буду играть в нашу прекрасную игру, напоминать, что в этом доме будет гореть не только он, вот. Для всех, кто хочет такой же светильник, либо светильник по своей любимой игре, пишите в группу, ссылка в описании, вот, от меня доступен промокод со скидкой в 10%, вы при заказе ВЛС просто пишите мой промокод и вам доступна скидка. Собственно, от себя хочу добавить, что вот эта вещь это правда очень интересно, очень клево. Ваши все друзья будут приходить, охать, ахать и говорить «Ох, нифига себе! А что это? И почему у меня еще такого нет?» А у вас будет. Вот. Спасибо большое! Ставьте лайки, пишите комментарии, если вам понравился видос. Ну и собственно, с вами была Натали, мы с вами еще увидимся, я думаю, а я пошла его вешать.